Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Волкон. И сегодня я предлагаю вам посмотреть очень интересный ролик, который снял Тема Дирека, о толерантности, о тех болезнях общества, которые нужно непременно лечить. Смотрите ролик, подписывайтесь на наши каналы Вести Волкон и Тема Дирека. Всего вам хорошего и приятного просмотра. В этом видео я не ставлю перед собой целью кого-то осудить, оскорбить, посмеяться над кем-то, ни в коем случае не призываю к каким-то противоправным или жестоким действиям в отношении других людей. В этом видео я всего лишь хочу порассуждать вместе с вами над тем, как мы пришли от этого к вот этому. С вами тема. сегодня мы разбираем современное социальное явление толерантность. И ответим на вопросы: действительно ли это из благих побуждений, или за этим стоят какие-то люди преследуют конкретные цели, что такое толерантность, как термин, и куда мы со всем этим идем. Подписывайтесь на канал, друзья. Понеслась! Толерантность – это когда умные вынуждены не только прислушиваться мнения дураков, но еще и считаться с ним. Цитата, приписываемая Михаилу Задорному. Давайте сразу разбираться в терминологии. Что нам говорит самый популярный ресурс в Википедии? Толерантность – это терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению или обычаям. Это британика. Британская энциклопедия 1911 года. Что пишут в ней? Toleration – от латинского «tolerere». The allowance of freedom or action or judgment to other people, the patient or ля-ля-ля-ля говорит по-английски смысл какой? Такой, что позволить человеку быть свободным в своем мнении, если оно отличается от вашего, или в своих проявлениях. Ну, в принципе, в целом, сегодня об этом нам и говорят. Позвольте другим людям быть другими, не такими, как вы. Примите это, да? А это, друзья, большая советская энциклопедия 1977 года уже. Посмотрим, что пишут в ней. Говорит по-русски уже. Толерантность, иммунологическое отсутствие или ослабление иммунологического ответа. Пропускаем некоторые моменты. Термин введен в 1953 году английским иммунологом Медаваром, для обозначения терпимости иммунной системы организма пересаженным инородным тканям. Ну и тут длинное объяснение всей этой истории, как он там это изучал. В общем, получается, что в Европе в самом начале 20 века уже был термин толерантность, ему дано то значение, которое мы сегодня понимаем, да? А вот в Советском Союзе это был чисто такой медицинский термин да но меня больше интересует сам посыл вот этой терминологии то есть если мы берем толерантность в плане медицинском да то получается что есть некая система организм в нее помещается антиген и иммунная система не может ему противостоять была гармоничная среда в которую поместили какашку грубо говоря и она там все испортила супер простым языком но если мы уходим британике то как бы перед нами открывается некое новое мировоззрение чтобы принять то что мы не понимаем понимаете да две противоположные какие вещи также в сети есть версия, то что термин. Это производная от имени Шарля Тай Тайлерана, который жил в 18 веке, был очень популярным интригантом, политиком и все свои дела проворачивал вот через какие-то хитросплетения. Его называли гением интриг и впоследствии имя Тайлеран стало нарицательным для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности и превратилось в толерантность. Ну, может быть, на ли мое личное суждение слабодоказуемо, я бы лучше остановился на тех две двух версиях, которые мы рассмотрели ранее и сравнил, что же мы имеем сегодня. Какое-то новое мировоззрение, которое нам дает современное общество, или мы имеем пакостный организм, который просочился в гармоничную систему. Разбираемся дальше. Ну, давайте разберемся, к чему нас сегодня призывают проявить ту самую толерантность. Первое самое популярное ⁇ это направление ЛГБТ. У меня возникает вопрос, почему еще какое-то время назад мужеложство считалось преступлением, а теперь стало нормой. Ну, понятно, что современные ребята скажут, это вы все алды со своими старыми замашками. Вот теперь надо быть более открытыми к миру, потому что мы все особенные, да, как вот принято говорить. И вы ничего не понимаете, вы старый, а вот это новый дивный мир. Ну давайте разберемся. По данным французской исследовательской компании Ipsos, каждое последующее поколение, начиная со времен Второй мировой войны, все больше не идентифицирует себя как мужчины и женщины, а традиционным формам отношений выбирают девиантные. Ну, друзья, неужели природа-матушка все так сильно напутала? И каждое последующее поколение, срок жизни которого сокращается все больше и больше, болячек все больше, депрессии все больше, миропонимания все меньше, но вот в этом вопросе оно понимает больше предыдущих поколений. Вот пришло время великого телевидения и СМИ, о котором мы говорили в прошлом выпуске, и обучила всех людей, как надо правильно мыслить, гармонично жить и так далее. Но попробую также это подрастающему поколению, у которых все поведение – это смесь импульсов, гормона, чего-то нового, чего они раньше не видели, не представляли, не анализировали и не проживали. И, конечно, они воспринимают этот опыт как единственный, уникальный, неповторимый, самый точный и верный. Неконтролируемый подростковый ум, как правило, выдает смесь из хаотичных эмоций, подкрепляемых гормональными всплесками и, соответственно, не принимает ни одну альтернативную точку зрения. Хотя бы за правду, не то что за истину. В ссылочке я прикреплю статью, которая прекрасным образом описывает, как из медицинского заболевания некоторое время назад пошагово в, через окно Вертона внедрили понимание гомосексуализма как новую норму. Ознакомьтесь, друзья, очень советую. Как итог, мы имеем вот такие игрушки на сегодняшний день. Барби трансгендер и даже Барби бафомет. Кстати, что, по моему убеждению, имеет одни и те же корни. Следующее это Боди позитив. Мое тело, мое дело. Ну, что это вообще за такая мода? Как правило, аргументом вот, у девушек является то, что существуют в обществе некоторые стереотипы, шаблоны, которые подгоняют женщин под стандарты красоты. Там, ботекс, тюнинг и прочее, прочее. Из этого женщины психологически закрываются, чувствуют себя неуверенно, получают травмы, вот эти вот депрессии. Это все есть, это все правда. Но это не говорит о том, что нужно сейчас всем э, показывать, как вот я не брею ноги, не брею подмышки, как бы я с этим борюсь. А в иных случаях просто выкладывают фотографии своего нижнего, белья в вот в кое-какие дни. Понятно, мотивирует это тем, что ну, мы же появились из этого места, что же мы не можем теперь на него вот так открыто посмотреть. Это из крайности в крайность. Так можно на самом деле и до животного уровня дойти, писить, какать где угодно. Ну а что такого? Естественные процессы, почему нет? Вот лично мое видение, что женщина, когда ведет себя так, ничего кроме вульгарности и какой-то Глупости она не показывает. Если вы не хотите быть частью системы мейнстрим моды и внешности, есть куча других возможностей не внедряться вот в этот процесс, а создавать свою систему красоты и транслировать это. Еще одна ипостасть боди позитива. Бывает такое, что человек просто, ну, говоря простыми словами, разжирел, да? Ну, что такого? Ну, тост. Это значит, не значит, что он плохой, и над ним надо смеяться. Я сам в детстве был еще тот вулкан, и надо мной ржали, и мне это тоже как бы ранило, задевало. Что делать? Принять себя. Ну как принять? Надо поработать над собой, потрудиться, правильно? Надо бросить свое эмоциональное состояние, где мы набиваем брюха и проявить качество, не свойство, а качество человека. Да? Волю пойти в зал, взяться за питание, взяться за духовный мир свой и начать развиваться. Вот это мы принимаемся. Ну понятно. Ник Вувич, куда ему? Он родился такой. Ну, слушается, принять себя. Он принимает себя, посмотрите, еще и другим помогает, учит что-то, да, какие-то лекции читать. А здесь, как бы, вот такой самообман, да, и обман других. Лишний вес – это не принятие себя. Нужно принять свою проблему, что она есть. Это ведь и проблемы со здоровьем в том числе. Тогда в будущем придется принять и эти болезни, которые будут их следствие. И принять то, что придется горстями есть таблетки. Ну и эта форма толерантности сегодня, как и многое, стала трендом и мейнстримом. Модельный бизнес. Я бы все-таки советовал: первое не замыкаться в своей проблеме, принять то, что она есть. И это в первую очередь проблема со здоровьем, и проявить волю, и идти навстречу здоровой жизни. Поэтому всем пухляшам советую. Я через это прошел. Ребята, все будет хорошо. Друзья, если вы видите в моих видео какую-то пользу для себя или своих близких, всегда пересылайте их друзьям, рассказывайте, делитесь мнениями в комментариях, ставьте лайк, делайте репост, подписывайтесь на канал. Также вы можете поддержать меня донатами, перейдя внизу по ссылке, удобным для вас способом. Либо можете приобрести наши изделия по защите от электромагнитных излучений на сайте Neutronic со скидкой от меня. А также воспользоваться моей реферальной ссылкой на сайте iHerb, заказать себе БАДы, какие-то добавочки полезные в питании и так далее. Следующий это феминизм. Он сказал, давай-ка я тебе расскажу, в чем был смысл. Мы, Рокфеллеры, финансировали освобождение женщин. Мы запустили весь треск в газетах и на телевидении. Он сказал, что были две основных причины. Одна, мы не могли обложить налогом половину населения до этого. А Вторая, теперь детишки стали попадать в школу в очень раннем возрасте. Им стало проще промывать мозги, ибо теперь их семьи были разрушены. Дети начинают видеть семью в государстве, в школе и в официальных лицах, а не в своих родителях. Вот две основных причины для освобождения женщин, которые до этого момента я считал благородным деянием. Традиции Востока, Индия, наша родная традиция, говорят о том, что мужчина всегда идет вперед, а женщина – это опора для него и семьи. Но, как мы видим в сегодняшнем современном мире, эти устои изрочены и разрушены в угоду современным тенденциям и понятиям, которые, как мы видим из предыдущего видео, появляются не сами по себе. И у мужчины, и у женщины в этом мире есть свой, свой путь, свое предназначение, о котором мы забыли. Если человек понимает это, начинает входить вот в эти состояния, понимает коны мироздания, тогда и доказывать, никому ничего не нужно будет с пеной у рта, выходить на демонстрации и так далее. Человек понимает свою место в этом мире и в семье. Нашей командой Валкон была создана книга коны, которую можно также приобрести по ссылке в магазине Следующее направление, набирающее обороты и моду, это child-free. Люди не обременяют себя такой обузой, как дети. Отказать от детей мы занимаемся собой, мы занимаемся путешествиями, самопознанием. По факту мы занимаемся в этом случае развлечениями и своими хотелками. Почему? Потому что дети это большой труд, это большая ответственность. Нам проще сформулировать то, что... Я вот так развиваюсь, я вот нахожу новые грани действительности, вообще никому ничего не обязан или не обязана и так далее. Жить в кайфу же, модно кайфовать. Но на самом деле, это обычный эгоистичный подход, основанный на своих хотелках и отсутствии отдачи миру, да, то есть всегда нужно восполнить баланс, мы здесь. Появились нас, родили наши родители. Мы должны продлить рот, мы должны передать знания, мы должны восполнить вот этот дисбаланс в пространстве. Институт семьи разрушен до такой степени, что у нас появились понятия такие как One Night Stand то есть встреча на одну ночь, гостевые браки и так далее и тому подобное. Суровая правда, но пообщайтесь с современными девушками сегодня. Кто перед собой ставит целью создания гармоничной семьи и продления рода? Единицы из единиц из единиц. Кто-то занимается бизнесом, кто-то занимается саморазвитием, кто-то занимается путешествиями, кто-то вообще не знает, чем заниматься. Но по факту результаты мы сегодня видим. Следующая толерантность Black Lives Matter или жизнь темнокожих важна. Я, может, кому-то открою глаза, но жизнь всех важна, не только темнокожих. Почему же они так сосредоточены на этой проблеме? Ну, это такая вселенская обида темнокожего народа за рабство. Я не пытаюсь глумиться над тем историческим периодом или предками темнокожих людей. Это страшный период в истории. Но давайте тогда сейчас будем обижаться на немцев за 45-й. Тот период пройдет. У них был уже темнокожий президент. У них рэперы живут лучше, чем, блин, большинство нашего населения. Что еще надо? Есть понятие, конечно, что Black Lives Matter относится к беспределу копов а в Штатах. И я там не был, я могу судить только по видосам, которые смотрю в интернете, так же как и вы. Если этот аспект действительно есть, это реальная проблема. Но мы сейчас поговорим о 2020 годе, что там происходило. А вот то, что там происходило, не подается никакому здравому суждению. На почве беспорядков под лозунгами Black Lives Matter чернокожие заставляли белых людей целовать их обувь. Приставали к белым женщинам при их мужчинах. Ну типа, ты что, расист? Ты не разрешаешь мне темнокожему целовать твою девушку или там целуй мою обувь, но это же абсурд, это подмена понятий, то есть люди борются за сохранение э, той же самой толерантности к их нации, да, к их народу, но при этом, при этом унижают и ущемляют другой, это абсурд, но к этому мы тоже должны быть как бы получается толерантны. К одному из предыдущих видео мне задают вопрос по поводу масонства. Что-то я мог рассказать. Скажу, друзья, что то, что я могу рассказать на этой площадке вы можете прочитать в сети самостоятельно но я оставлю ссылочку к фильму который идет семь с половиной часов 90 процентов информации из фильма вот с ней я согласен в том числе там будет и про масонство можете перейти посмотреть выразить свое мнение в комментариях и в том числе по поводу толерантности о чем-то может быть я забыл сказать или вы с чем-то согласны не согласны в общем пишите как и другие а, любые секторы пропаганды, а, толерантность курируется своими кластерными лидерами. Кластерный лидер — это человек, который ведет свою группу адептов. Как правило, это какая-то публичная личность, артист, селебрити, музыкант и так далее, у которого есть влияние на сознание других людей. Каждый из них отвечает за свой конкретный сектор пропаганды и транслируют нужную информацию своим, своему кластеру, вот этим вот адептам, фанатам или его зрителям. Если приглядеться, Леди Гага говорит постоянно об ЛГБТ, Бьонсы о Black Lives Matter, Синдия Никсон о феминизме и так далее. Ну, когда они списываются уже с этой должности, на их место приходят другие ставленники системы и продолжают транслировать уже новым поколением свою новую реальность, новую нормальность а подростки сквозь розовые очки смотрят влюбленными глазами на своих кумиров и потихонечку их сознание меняется, а вследствие изменяя сознание, меняется миропонимание и поведение, и мы видим уже совсем другое сформированное общество. Участие в социальных игрищах – это явный признак скудного миропонимания и его основ. Пока в наших домах включены телевизоры и отсутствуют домашние библиотеки, мы обречены, друзья. Что мы дадим своим детям? Цифровую среду компьютеров и роботов или мудрость и знания, которые мы еще имеем, по крайней мере, в каком-то доступе в современном мире, от предков, от традиций. Кому-то надо начинать, кому, если не нам. Как говорится, у Бога нет других рук, кроме как наших. В противном случае толерантностью можно будет оправдать все, что угодно. На сегодня все, друзья. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, отправляйте видео друзьям. До новых встреч!